Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале, буду также рад вас видеть на страничках своего тренинг-центра, где я бескорыстно делюсь своим практическим опытом по привлечению клиентов в бизнес. Это видео посвящено интернет-телефонии, я расскажу о плюсах, минусах, дорого и дешево. Почему я второй раз, имея большой отрицательный опыт в интернет-телефонии, полностью практически в ней разочаровавшись, поработав с такой замечательной компанией, как МТЛ Воронеж, предоставляющей услуги интернет-телефонии, снова начинаю использовать интернет-телефонию. То есть какие же вот плюсы у интернет-телефонии, для чего я ее использую. Расскажу о самом большом плюсе и на примере компании «Задарма», которая предоставляет услуги интернет телефонии расскажу о самом таком жирном плюсе о вашей личной виртуальной облачной АТС покажу как она настраивается посмотрев этот ролик вы уже сможете быстро и просто настроить свою виртуальную АТС покажу как осуществляются звонки поймете что ничего сложного в этом нет естественно расскажу о тарифах чтобы ну, каждый для себя сделали вывод дорого это или или недорого для вас но и так как интернет телефонию я сейчас использую только ради того чтобы грамотно вести клиентов я постараюсь успеть рассказать в этом ролике если не успею запишу возможно отдельное видео об интеграции уже настроенной виртуальной тс задарма с срм битрикс24 к сожалению по битриксу, с одной стороны, очень много какой-то информации, но битрикс меняется постоянно. Некоторые моменты остаются неосвещенными. Поэтому весь мой опыт в работе с битриксом, я буду записывать видео таких видеоуроков, и, возможно, для кого-то это будет полезно. Но, ну, во всяком случае, для моих администраторов это однозначно будет полезно. Для них в первую очередь пишу. Итак, почему же интернет-телефония? Кому-то кажется, что это дешево. Да, в старые добрые времена, когда услуги сотовой связи и междугородные звонки были дороги, интернет-телефония рассматривалась как такая хорошая альтернатива, по дешевле звонить, то есть экономить на телефонии. Но сейчас власть переменилась, интернет-телефонии это далеко не дешево. Сейчас основная задача, которая стоит вот передо мной, перед нашим офисом, осуществлять холодные звонки. Познакомившись уже с возможностями интернет-телефонии, я прихожу к какому однозначному выводу, что если бы звонил только я то, скорее всего, я бы не использовал бы интернет-телефонию. Я бы купил какой-то безлимитный тариф сотового оператора и с него осуществлял звонки. Да, конечно, я был бы лишен очень многих полезностей. В первую очередь, мне бы пришлось набирать номер телефона каждый раз ручками, тратить на это время. У меня не было бы возможности сразу же автоматически моего клиента после телефонного звонка подхватывать в качестве лида и кидать его в битрикс 24 для того, чтобы потом его ввести с помощью вот этого замечательного все-таки сервис bitx24 позволяющие автоматизировать введение клиентов да у меня бы не было возможности не записывать телефонные звонки чтобы их анализировать не контролировать но по деньгам мне бы это однозначно получалось бы дешевле стоимость звонков на мобильные телефоны через интернет телефонию выше чем например сотовых операторов сейчас вот даже у задар у которой очень много плюсов несомненных плюсов то есть с моей точки зрения, сейчас это самое менее затратное по денежным вложениям возможность осуществлять звонки через интернет-телефонию. Поэтому одной из основных причин сейчас использовать интернет-телефонию для меня являются именно холодные звонки, чтобы я мог контролировать работу своих администраторов, видеть, сколько они звонили, получать запись их телефонных разговоров, чтобы анализировать, правильно ли все делают администраторы. И автоматически после звонка этот клиент, которому осуществлен был звонок, подхватывался Bitrix и проводился дальше по всем этапам ведения клиента. Но для меня сейчас вот эти вот возможности именно записи телефонного разговора, потому что одна из основных причин – это научить администраторов говорить по телефону грамотно, аргументированно. Поэтому без анализа их разговоров никак. И виртуальная ТС от задарма это лучшее решение. Мега плюсом у задарма есть возможность записывать телефоны, причем они за это деньги не берут. Вот они оправдывают свое название задарма. У компании, с которой я работал, МТЛ Воронеж, у них это условно стоит порядка 400 рублей в месяц. У виртуальной ТС Мегафон но не по проверенным данным, то есть в районе 1000 рублей, если вы подключаете доп.услугу записи телефонных звонков. Поэтому сейчас для меня IP-телефония телефонии это возможность вывести холодные звонки на современный уровень и, главное, научить администраторов и звонить с помощью анализа и, естественно, контролировать, что они звонят. Вторая причина, почему я, опять же, возвращаюсь в интернет-телефонию, все-таки я не отказался от идеи сделать качественную офисную АТС с минимальными затратами, потому что виртуальная офисная АТС не требует от вас никаких денежных влажнений, то есть не надо покупать никакого оборудования, там, настраивать еще это оборудование, Другое решение – это настроить офисную АТС, установив Астерикс. Но для этого требуется и офис, и сложные настройки Астерикс. То есть, например, я сейчас самостоятельно не смогу это сделать. А виртуальная АТС в итоге предоставляет все те же самые возможности, как и аппаратное решение, как и решение через Астерикс. Но все это делается очень просто. И что мы получаем? Ради чего бьемся? За что бьемся? Голосовое приветствие. При звонке в ваш офис клиент слышит профессиональный голос, который, например, озвучивает название вашей компании. Возможность голосового меню. То есть, если у вас несколько сотрудников, несколько подразделений, клиент сразу же может называть циферку и переключаться на нужное подразделение. Возможность многоканальности. То есть, всегда вам дозвоняться задарма вам сразу предоставляет абсолютно бесплатно 5 линий. 5 человек одновременно вам могут звонить. Если у вас есть 5 сотрудников, которые могут взять трубку, вот 5 человек с вами могут одновременно говорить. Из-за многоканальности, из-за возможности создать внутренние номера, что это такое, расскажу, вы можете вообще сделать полнофункциональный колл-центр, где поставить качественную работу с клиентом. Плюс возможности, о которых я уже говорил – это запись разговора, это переадресация. То есть если по каким-то причинам никто из ваших сотрудников не может взять трубку в офисе, звонок будет переадресован, например, на ваш мобильный телефон. И никогда вы не потеряете клиента. Только ради этого я первый раз подключал интернет-телефонию через компанию «МТЛ Воронеж». Но об этой компании я записал много роликов на канале. Ничего хорошего, конечно, вы там не увидите. Почему? Потому что подключиться к интернет-телефонии можно разными способами. Сейчас вот в нашем новом офисе два интернет-телефона. Но один подключен через оборудование, требуются настройки, и он привязан к офису, в который он приведен. А второй телефон подключен через SIP-аккаунт. Что это такое? Это по большому счету вы получаете логин и пароль и еще небольшие технические настройки, то есть сервер, через который вы будете звонить. Этот номер у вас будет доступен в любом месте, то есть где есть интернет и где вы можете настроить, ну, например, вот такую простейшую звонилку, которую можно ставить и на компьютер, и на мобильный телефон. Либо вы можете установить в любом месте интернет-телефон, и ваш номер будет перемещаться за вами, например. По любой точке в вашем городе если специфика вашего бизнеса например там постоянные какие-то переезды это естественно очень удобно и из-за этих плюсов народ и Устанавливает себе интернет-телефонию, устанавливает и настраивает вот эти офисные ТС. Вот виртуальный облачный ТС сейчас ну, реально фишка. У Мегафона виртуальный ТС уже достаточно давно. Билайн относительно недавно начал активно рекламировать и развивать свою виртуальную офисную ТС. Потому что вот эти плюсы, которые я перечислил, они нужны реально многим. Особенно нужны малому бизнесу. Бизнесу, который все-таки не готов выкидывать деньги на аппаратуру, на какие-то сложные настройки. Настройки. а вот такая виртуальная тест, которая настраивается реально за 5 минут, позволяет решить все, что вам нужно для качественной интернет-телефонии в офисе. Но, друзья, поймите, если вы подключаетесь через SIP аккаунт, то есть вы подключаетесь через софт, софт должен быть качественный, он должен работать постоянно. И, естественно, должна быть нормальная техподдержка. Вот, опять же, у компании Runexos ни того, ни другого, ни третьего вообще ничего не было. Поэтому, вот почему у меня негативный опыт в интернет-телефонии? Потому что, что можно сказать о компании, которая предоставляет услуги телефону, на номер который нельзя дозвониться. У меня на рекламном щите 6 на 6. На проспекте города висит номер телефона, на который клиенты дозвониться не могут. Вот представьте, какое количество денег и нервов, ну, например, мы потеряли от такой качественной интернет-телефонии. Вот весь мой опыт в работе задарма говорит совершенно о другом. Все, с чем я бился два месяца с этим Рунексусом, задарма я сделал реально через пять минут, и задарма, ну правда, очень хорошая онлайн-поддержка. То есть вот эта зелененькая кнопочка на главной страничке вызывает чат онлайн-поддержки. Да, конечно, в онлайн-поддержке всегда много людей. В большинстве случаев это люди, которые не глубоко знают проблему, но это сейчас практически во всех онлайн-поддержках. Но... Если вы задаете какие-то вопросы, на которые вам сразу не могут ответить администратор, с которым вы говорите, вы слышите или видите сообщение, подождите, информация уточняется, и придет человек, который вам все грамотно объяснит. В чате онлайн-поддержки я общался с очень грамотными людьми, которые работают на задарма, и все мои вопросы ну, были закрыты. Да, конечно, мне пришлось там потратить время, но я совсем разобрался. Вот, но ну, Чтобы вы не тратили свое время, я поделюсь своим опытом. Вот это основное об интернет-телефонии. Возможно, что-то забыл. Пожалуйста, пишите в комментариях, отвечу, дополню, расскажу. Итак, переходим к практической части, то есть настройка виртуальной ТС. Вам необходимо зарегистрироваться на сервисе задарма. В описании видео будет моя ссылочка на регистрацию. Показывать сам процесс регистрации я не буду, потому что ничем он не отличается от стандартного процесса регистрации на любом интернет-сервисе. После регистрации вы попадаете в свой личный кабинет. С чего нужно начинать? Выбираем помощь и выбираем инструкции по настройке оборудования. Опускаемся в самый низ, ищем раздел «Инструкции по настройке сервисов задарма». И вот нужная вам кнопка. Это очень четкая, понятная, пошаговая инструкция, что вам нужно делать по шагам. Шагов тут не так много. Все, что вам нужно сделать, это изучить эту инструкцию, и запустить мастер настроек. То есть в разделе «Моя ТС есть пункт «Мастер настройки». Запустив этот мастер, вы начинаете настраивать свою офисную АТС. Причем мастер очень, опять же, понятный. То есть с правой стороны вы видите какую-то дополнительную информацию, что вам нужно делать вот на этой страничке. Читайте ее и заполняйте поля, которые от вас требуют мастер настройки. Все ваши шаги очень четко расписаны в этой инструкции по настройке виртуальной АТС. Я не буду тратить, опять же, ни свое, ни ваше время по визуализации этой инструкции. Я расскажу о тех моментах, но ну, не совсем понятны людям, которые ну, никогда не пользовались ни виртуальными АТС, то есть звонили с обычного телефона и так далее. У меня, например, в голове некоторые ну, понятия, не складывались долго то есть я не понимал вообще зачем это поэтому вот на таких нюансах в настройке а я и остановлюсь вот первый нюанс внутренние номера что это такое то есть для чего это делается у меня уже а -ка настроена как вы понимаете и через меню моя т.с. я могу переходить на нужные мне пункты чтобы например уже до настраивать или носить какие-то изменения в настройке т.с. Вот первый, наиболее важный пункт – это внутренние номера. Для каждого из своего сотрудника вы можете создать внутренний номер. Этот номер может быть использован при входящем звонке. То есть клиент, если знает номер вашего сотрудника, он может его дополнительно набрать и сразу же попасть на нужного ему человеку, то есть в нужный ему отдел. Используя внутренние номера, можно делать конференции между сотрудниками вашей организации. Можно звонить на внутренний номер. Все это будет абсолютно бесплатно. Что из себя представляет этот внутренний номер? Это и есть конкретный SIP аккаунт. Это и есть логин и пароль. то Обратите внимание логин и пароль. Вот именно эти настройки вы и заносите либо в какую-то программу звонилку, либо если у вас в офисе стоит интернет-телефон, вы прописываете данные параметры и еще адрес сервиса в настройки интернет-телефона. И если, например, сейчас этот сип-аккаунт в сети, вот, например, как у меня сейчас в сети мой аккаунт, который я назвал центр, центральный офис. Он прописан вот в этой вот звонилочке. Обратите внимание, здесь написано «Онлайн». Вот на этот внутренний номер я могу позвонить. Он может взять трубку и вести диалог с каким-то клиентом. Что очень интересное есть в настройках этого внутреннего номера. Есть классная возможность выбрать вариант записывать или не записывать разговоры. Вот если вы поставите вот эти вот галочки, вы можете писать разговоры. Вот галочка, стоящая записывать в облако, это сделано для того, чтобы Bitrix после интеграции задарма мог хранить в списке лидов записи разговоров, кому вы звонили. Вот эту галочку нужно будет обязательно поставить. И для удобства запись разговора перенаправляется на почту данного офиса. Причем в каждом из внутренних номеров я прописал свою почту. Администратор поговорил, и ему на почту приходит запись этого разговора. В настройках SIP аккаунта вы можете выбрать тот номер, который будет видеть клиент, если я осуществляю звонок. вот Если я сейчас буду звонить вот с этого номера «Центр», наберу какой-то телефонный номер, тоже я покажу, как это делается, то клиент увидит у себя на телефоне вот номер, который установлен. В качестве call айди как он настраивается я это тоже покажу еще один очень важный момент это переадресация сейчас она у меня не настроена причина в следующем у меня достаточно много сотрудников и кто-то обязательно возьмет из них трубку настраивать переадресацию можно только в том случае если нужно перевести звонок именно на мобильный телефон вот, чтобы перевести звонок на мобильный телефон, конечно, можно сделать прямую адрес, переадресацию, указав номер именно вашего мобильного телефона, но тогда вам придется, придется за эту переадресацию звонить, потому что будет считаться, что этот SIP аккаунт непосредственно звонит вам на номер. То есть, осуществляется исходящий звонок, а это уже за деньги. Но если вы на свой мобильный телефон установите вот такую или подобную программу звонилку, то есть софтфон, то переадресация будет идти не на номер мобильного а будет переадресовываться на какой-то другой внутренний номер который прописан в настройках софтфона и за это вы уже платить не будете потому что это будет звонок уже внутри ваших внутренних номеров я сейчас рассказывать о переадресации не буду, потому что я еще здесь у себя не настроил. Сделаю это только после того, когда я разберусь, как вот эти вот программки-звонилки, во всяком случае от задарма, будут работать на мобильном телефоне. Мой опыт работы с RuneX сколько я с ними не бился, я не смог нормально настроить софтфон на мобильном телефоне. Были проблемы с тем, что софтфон засыпал, и... Он был вот так вот оффлайн а если сип аккаунт помечен в втс офлайн, на него звонок не будет идти и была еще одна проблема которую также вот техподдержка run Access не помогла мне решить то есть как только вы перемещались в другое другое место со своим мобильным телефоном то есть менялся менялась сеть wi-fi, либо вы переподключались на мобильный интернет сип аккаунт через программу, которая была установлена на мобильном телефоне, не мог, опять же, повторно переактивироваться, то есть выйти в сеть, и АТС видела его, как будто он офлайн, и, естественно, на него звонки не шли. Поэтому была ситуация, да, на мобильнике стоял софтфон, но он всегда был офлайн, а вот на эти, например, аккаунты сейчас звонок но никаким образом не пройдет надеюсь объяснил если непонятно почитайте пожалуйста что написано справа и все таки рекомендую вначале почитать инструкцию еще очень важный момент это в настройке входящих звонков то есть вот здесь вы можете выбрать устанавливать голосовое приветствие или нет у меня она установлена то есть ради этого мы и бились то приветствие которое я не смог установить на рунексис прекрасно установилась никаким образом не обрезается на задарма то есть менюшку я пока не настраивал у меня нет никаких пунктов меню то есть у меня работает без нажатия то есть прошло голосовое приветствие и дальше звонок начинает распределяться по аккаунтом вот и я включил циклический дозвон с чем у меня еще была проблемка моя ошибка это с настройкой исходящих звонков то есть я некорректно прописал префикс своего города поэтому например позвонить я не мог пожалуйста вот на этом пункте будьте очень внимательны. проще всего выбрать какой-то ближайший город для вас например москва и потом уже исправить на настройки вашего города прошлись вы по всем пунктам инструкции настроили все в том числе и входящие звонки что делать дальше я вам рекомендую сразу же проверить, работает ли ваша АТС или не работает. Как это можно сделать? В разделе «Услуги» – «Звонить сайт. Сейчас запустится софтфон с сайта задарма. То есть не требуется никакой установки, ничего вам на компьютер. Конечно, появится окошечко стандартная, Вам необходимо разрешить использование и микрофона, иначе вы ничего просто слышать не будете. Нажимаем «Разрешить». И куда можно позвонить? Вы можете позвонить на служебный номер, который 444. Вот этот номер позволяет проверить ваше оборудование, как у вас идут исходящие звонки. Вы как бы звоните на служебный номер 444, нажимаете «Позвонить», производит на набор номера. Перевожу. Вам предлагают что-то сейчас начинать говорить в микрофон. Вы говорите в микрофон, и идет такое эхо. Это говорит о том, что все нормально, атс у вас, у вас включена, и она работает. То есть исходящие звонки вы можете уже осуществлять. Можно проверить входящий звонок. То есть вы можете позвонить на свою АТС. У нее еще нет номера, но вы уже можете позвонить. Задорма предлагает бесплатный номер с донабором. Для этого из раздела «Моя АТС» вам нужно выбрать внешние линии и нажать на ссылочку «Подключить новый телефонный номер». Опуститься вниз, найти пункт, который называется «Бесплатный виртуальный номер с донабором». Вот что это такое. Нажимаете на ссылочку «Подробнее». У вас появляется список номеров. Сервиса задарма. Ищите свой город. Вот в моем случае это город Воронеж. И звоните с обычного телефона, например, вот со своего сотового телефона. Звоните вот на этот номер. Либо с городского телефона. Набираете этот номер, и вы услышите приветствие. Здравствуйте, и вы позвонили на задарма. Наберите дополнительный внутренний номер. Вот что из себя представляет этот дополнительный номер? Ну, здесь, конечно, вот все написано можете почитать ваш дополнительный внутренний номер это является вашим главным сип аккаунтом вот в моем случае он вот этот и если вы все сделали верно вы услышите звонок на свою атс то есть если вы поставили голосовое приветствие вы сразу же будете слышать голосовое приветствие которое вы настроили вот таким вот образом вы можете проверить свою настроенную виртуальную атс на исходящие и на входящие звонки что можно делать дальше вот Дальше все зависит от того, что вы хотите делать. Например, если вы настраиваете задарма именно для того, чтобы совершать холодный обзвон, а вот я, например, только для этой цели ее и настраивал, вы можете уже начинать сразу же звонить. Можно, конечно, это делать через услуги «Звонить с сайта», то, что я вам сейчас показывал, но лучше, конечно, сразу же скачать себе какую-то нормальную звонилку, если, например, у вас нет интернет-телефона. Все программы звонилки скачиваются из раздела «Инструкции по настройке оборудования». И самое первое – это инструкции по настройке в программ Это и есть программы для обзвона. Вы выбираете ту операционную систему, которая установлена у вас либо на компьютере, либо, если вы ставите сразу звонилку на мобильный себе телефон, выбираете тип операционной системы на вашем мобильной, на вашем телефоне. но ну, вот, например, я сейчас выберу Windows. Программы звонилки, которые можно установить на свой компьютер и сделать из компьютера интернет-телефон со всеми плюсами его. Я устанавливал и сейчас пользуюсь звонилкой задарма. Выбираете задарма, скачиваете программку. Она очень несложно настраивается. Опять же, визуализировать эту инструкцию не буду. Никаких проблем у вас не будет, если вы внимательно прочитаете И вы сразу можете начинать звонить О чем нужно помнить, когда вы используете, например, софтфон задарма Нужно правильно набрать номер Если звоните на мобильный телефон Номер должен начинаться с восьмерки Вот 8 900 929 71 42 Нажимаете вызов Сейчас пойдет прозвон Паузы, ну, извините, софт, не все так быстро Вот, пошел вызов, такой тихий звонок вот зазвонил мой телефон. Все, я здесь нажму «Завершить». Если вы вместо восьмерки наберете семерку, ну вроде бы все правильно. Видите, здесь стоит плюсик, и в инструкции по задарма написано, что ну, если плюсик, то все нормально. Нажимаете «Вызов», и сейчас мы услышим, что позвонить на этот номер нельзя. То есть направление не существует. Проверьте правильность набора номера. Пожалуйста, здесь только с восьмерки. Ну вот такая специфика. При звонке на городской номер его не надо набирать полностью. Потому что вы уже в настройках своей АТС, в исходящих звонках, вы уже все префиксы прописали. Вот префикс города, выход на... Вот таким вот образом осуществляется набор городского. 268 1884. Нажимаем «Звонить». Опять же, пауза из-за того, что сервер... Вот, и вот там вот зазвонил наш, наш телефончик. То есть звонить можно уже прям сразу же после того, как вы настроили свою виртуальную ТС. Но возникает вопрос, а какой номер будет увидеть человек, которому вы звоните? Я запытал техподдержку, наконец-то они мне на этот вопрос ответили. Сейчас у вашей виртуальной ТС нет номера, да, вот мы... И звонили через бесплатный номер с донабора. А когда вы осуществляете звонок, исходящий звонок, человек, которому вы звоните, он будет видеть абсолютно разный внутренний номер, который генерит задарма. Конечно, так нужно делать только, наверное, в одном случае. То есть, если вы какой-то там э, телефонный хулиган, либо вы там шифруетесь, да, либо вы осуществляете холодные звонки таким образом, чтобы вам никто обратно не позвонил. Потому что на этот внутренний номер никто вам никогда не позвонит. Плюс опять же техподдержка задарма сказала, что некоторые сотовые операторы и не пропустят входящий звонок вот с таких вот непонятных номеров. Ну, потому что это может быть использовано для именно не совсем честных звонков, для каких-то знаю, хулиганов, врагов народа. Если вы хотите осуществлять холодный звонок и хотите, чтобы вам назад кто-то перезвонил, но вы не хотите покупать, например, еще один номер, за который вам придется платить. Кстати, сразу хочу сказать, что номера у задарма ну, очень недорогие. То есть реально здесь они соответствуют своему названию. То есть, например, Runexys я плачу в три раза дороже за номер, который они мне дают и за который я не могу, на который я не могу дозвониться. Но можно поступить и по-другому. То есть можно и не покупать еще один номер. Можно использовать номер, который у вас есть. Для этого необходимо этот номер просто подтвердить и привязать к АТС задарма. Это может быть номер люк. Любой. Например, номер вашего мобильного телефона, номер вашего стационарного телефона. И когда вы будете осуществлять звонок, все клиенты будут видеть именно этот номер они на него могут спокойненько потом перезвонить, но звонок уже не будет проходить через АТС задарма, а звонок будет идти напрямую, например, ваш, на ваш мобильный телефон через вашего мобильного оператора. Здесь, конечно, не будет никаких плюшек в записи разговора, потому что это просто звонок на ваш какой-то совершенно другой номер, который никаким образом не связан с интернет-телефонией. Вот как привязать свой номер и его именно показывать? Вы переходите в настройки, выбираете мой профиль прописывайте ну правильную информацию о себе и внизу номер телефона вы можете добавить номер телефона который будет привязан к вашей виртуальная ТС, и который вы можете показывать в качестве номера исходящего звонка. Вот у меня сейчас привязан именно мой мобильный, на который я сейчас только что звонил. Для того, чтобы привязать номер, нажимаете на дополнительные номера, вбиваете сюда свой номер, который хотите привязать, и нажимаете на кнопочку «Подтвердить номер». Вам робот позвонит, на этот номер продиктует код, вы его просто вобьете в свободном поле, номер будет подтвержден. Как его можно использовать? Идем в настройки от переходим в внутренние номера в любой из настроенных сип аккаунтов вы входите и выбираете установить номер в качестве call id и вот из этого списка вы выбираете либо внешний call id вот именно по этому поводу я терзал терзал техподдержку вот если у вас стоит внешний call ID, то номер будет какой угодно, непонятный, могут даже вас не пропустить звонок. А если вы выбираете какой-то из привязанных номеров, пожалуйста, то когда вы будете звонить с этого СИП-аккаунта, например, через вот такую звонил, люди будут видеть именно тот номер, который вы установили в настройках. Конечно, очень круто, очень классно, вы можете принимать входящие звонки, например, сами. Ваши администраторы звонят, показывают ваш номер, все, кто перезванивает, уже звонит вам на, на ваш мобильный телефон. Но можно поступить и по-другому. Купить еще один номер. Причем номеров тут можно купить много и разных. Моя ЭТС... Выбираем, опять же, внешние линии. То есть внутренние номера – это то, что у вас внутри. А вот вы сейчас можете купить какой-то номер внешний, который будут видеть все, который можно давать. И опять же нажимаем «Подключить новый телефонный номер». Какие номера вы можете подключить? Ну вот выбираем Россию. Я могу подключить номер телефона любого города. Пример, я могу взять, сейчас купить московский номер и из Воронежа звоните, и все будут думать, что я им звоню из Москвы. Точно так же могу купить какой-нибудь брянский номер, и все будут думать, что я им звоню из Брянска. Во всяком случае, этот номер будет отображаться. Причем на этот номер люди могут перезванивать. Вот покупать номер есть смысл только в одном случае, если вы настраиваете АТС в полном объеме. То есть устанавливаете голосовое меню, настраиваете переадресацию и так далее. Тогда люди будут при вашем исходящем звонке видеть ваш купленный номер и могут на него спокойненько позвонить слышать голосовое приветствие телефоны, разговоры будут записаны если возьмет кто-то из ваших операторов ну то есть начнет работать полная виртуальная ТС кроме городов по России можно купить международный номер это номер ну, практически любой страны. И еще тут почему-то сейчас не вижу. Была возможность купить номера, которые начинались с 800. Это номера, которые при звонке, на которые абонент не платит. То есть за звонок платите вы. То есть очень часто такие номера вывешиваются на сайте, ну, например, для бесплатного звонка. звонка или, например, звонок по России на этот номер для меня, как человека звонящего, будет бесплатного. Но такие номера достаточно дорогие, то есть достаточно дорогой абонентской платы, потому что вы за них сами платите. И еще можно купить московский номер. Ну, прикольно, вот с московскими номерами вообще очень интересно. Бесплатный московский номер. Вот слово «бесплатное» здесь правильно написано, но нужно понимать, когда он для вас будет бесплатным, То есть когда за этот номер вы не будете платить. Очень интересная вещь, это связанная с оплатой этих московских номеров. Заключается в следующем, что в первый раз, когда вы его подключаете, все-таки вам придется заплатить 290 рублей, такой несгораемый остаток. Но потом этот номер вам будет бесплатен, если на него вам будут много звонить. Вот если вот на этот номер, который я сейчас выбрал, тут можно обновить список. Если вам на этот номер будут много звонить, не вы с него, а вам будут много звонить. Если количество входящих звонков будет больше чем 700 минут, вы за этот номер не будете платить никакой абонентской платы в течение месяца. Если меньше 700, то вы уже будете платить сумму я сейчас точно не помню, но чуть поменьше кажется, чем 290. И максимальные деньги вы будете платить, если вам будут звонить меньше, чем 4, на 400 минут входящих звонков вы будете получать. Это будет максимальная абонентская плата, она, кажется, будет как раз вот 290 рублей. Вот для других номеров, которые вы покупаете, такой фишки с тарификацией нет. То есть я покупал воронежский номер, вот нашел в этом списке город Воронеж, вот. Подключение, видите, 0 рублей, абонентская плата в месяц 210 рублей. Здесь пофигу, сколько мне звонят, 210 рублей я за него плачу. Но все равно 210 рублей это не 587 рублей, сколько я плачу за Рунексовский номер. Я нашел номер, который прям близок к моему, который у нас сейчас есть, чтобы не поменьше исправлять на рекламе. И сейчас у нас будет вот номер только от виртуальной АТС задарма, потому что Runex все. В три раза больше плачу, еще берут какие-то предоплаты, и еще на этот номер хрен ты звонишься. Да нафиг она вообще такая АТС нужна. Здесь все тфу фу фу пока работает очень, очень реально классно. Плюс я еще подключил запись телефонных разговоров. А если бы я это сделал в Рунексис, то у меня там бы цены на телефонию были вообще просто заоблачные. Друзья, если вы покупаете или арендуете виртуальный номер, то вам придется загрузить свои документы. То есть вы делаете просто копию первой странички и загружаете. Проверка документов осуществляется в течение одного дня. Документы должны быть отсканированы качественно. Я первый раз загрузил не очень качественную свою первую страничку и мне не дали номер, что техподдержка отклонила из-за того, что некачественный был скан. В разделе настройки настройки виртуальные номера вы можете перейти на закладочку ваши виртуальные номера. и вот этот номер у меня сейчас подключен. А когда он подключался, когда я на него подавал заявку, здесь просто был статус этой заявки, было написано «Ожидание». И когда «Ожидание» стало ссылочка, я на нее щелкнул и почитал, из-за чего мне не дают номер, то есть некачественно сканированные документы. Основные моменты, я хотел, которыми я хотел с вами поделиться по настройке виртуальной АТС. Следующий момент – это, конечно необходимо установить программу звонилку. То есть какую звонилку вы будете ставить, это лично ваше дело. Напоминаю, все эти программы доступны из пункта помощь, инструкции по настройке оборудования. Здесь общая страничка, либо можете сразу выбрать программы для звонков. То есть попадете практически на ту же самую страничку. Очень много этих программ. Я устанавливал зопер, вот он он. Я устанавливал XLine, но это все ставилось на мобильный телефон. И еще какую-то программку, я не помню. А, вот, Light Phone. Вот эти вот три программки я ставил на мобильный телефон. Вот Zoper мне, конечно, очень понравился по своему функционалу. ну вот Такая серьезная программка с возможностью прямо из нее делать переадресацию и так далее. Но рекомендую начать именно задарма, если у вас особого опыта нет. Опять же, инструкция по настройке я уже сказал, где скачиваете прописываете вот в эти пункты данные своего SIP аккаунта, с которого вы будете звонить берутся они из раздела внутренние номера и вот данные из этих настроенных уже SIP аккаунт логин и пароль и прописываете их вот, в два эти поля вот и вся сложная схема настройки звонилки от задарма. все остальное эта программа возьмет из наст... стандартных настроек сервиса в других программах или в том же самом интернет телефоне Кроме логина и пароля, вам еще придется прописывать сервер. Вот этот вот пункт. Но он тоже берется из настроек SIP аккаунта Вот три пункта вот эти прописываете, и любую программу звонилку, либо интернет-телефон вы настроите. Специфику о вводе номера я сказал. Что еще хочется отметить? По вот программе звонилки за задорба она мне вот очень нравится ну проще не бывает если на вашем компьютере несколько динамиков если подключены разные микрофоны то чтобы говорить и слушать через нужное вам устройство нажмите сочетание клавиш Ctrl p и вы попадете вот в такую вот менюшку к сожалению вот в инструкции почему-то об этом нигде не написано, и кнопочки я не нашел чтобы вот попасть сюда техподдержка мне подсказала то есть нажимаешь Ctrl p и попадаешь вот в такую, вот, такое окошечко, где вы можете настраивать. То есть динамики, через которые хотите слушать, и микрофон, через который говорит. И в заключение, чтобы закончить о задарма, я, конечно, скажу о тарифах. Вот мой счет, тарифы. Вы можете посмотреть, какие есть э, тарифные планы. Вот войду его «Изменить». Где-то было прям побольше, открывалось. Вот я сейчас на тарифе «Стандартная». Специфика этого тарифа в том, что... Нет абонентской платы, ну, потому что мы еще не начали плотно звонить. Когда, естественно, начнем плотно звонить, я с этого тарифа перейду и перейду на тариф без безлимит. Конечно, как такового без лимита тут нет, тут они немножко привирают. То есть вы можете получить 200... 2000 минут, бесплатных минут на городские телефоны и всего лишь 500 минут на федеральные номера, то есть на мобильные можете звонить, понимаете, это, конечно, не так много, то есть это, трудно назвать без лимитов. Но у этого тарифа без лимит есть, конечно, несомненный плюс, здесь тарификация идет по секундная, вот у стандартного тарифа тарификация по минуту где-то прям вот была... Кнопочка, была страничка, я прямо его сейчас даже не найду. Именно с, раз, с более таким сравнительным анализом всех этих тарифов. Вот бесплатный тариф, вот на который почему-то все ломятся, этот тариф он имеет ограничения. Здесь, конечно, можно звонить бесплатно. Почему, например, многие считают, что интернет-телефония бесплатная, то же самое задарма. Потому что народ ломится на бесплатный тариф и начинает вот звонить вырабатывать вот эти вот бесплатные минуты, которые вам предлагает тариф. Но бесплатные минуты есть и на тарифе стандартные. Вот видите, 100 бесплатных минут, пожалуйста. На страничке «Тариф» вы можете узнать, сколько для вас будет стоить звонок на нужный вам номер. Просто вот здесь вот набираете нужный вам номер и нажимаете «Узнать цены». А вот здесь, кажется... Вот сравнительная таблица тарифа, нашел. Здесь цены на исходящие звонки, на стационарные телефоны и на мобильные, для каждого тарифа. Обратите внимание, тариф без лимит, здесь вроде бы стоят все по нулям, но это имеется в виду, когда вы говорите вот в рамках вот этих вот бесплатных минут. Как только вы проговариваете 2500 минут, вы начинаете идти тарификацию по расценкам тарифа стандарт. То есть звонок на мобильный телефон будет вам обходиться практически в 2 рубля за минуту. Единственный плюс, что здесь, конечно, вот видите, вот посекундная тарификация. Вот. Ну и на стандарте тоже посекундная тарификация. Ну, тогда, может быть, и нет смысла переходить. Странно. То есть, вот стандарт и безлимит лимит, посекундная тарификация. Ну, и, конечно, корпорация тоже посекундная тарификация. Ну, тогда, в принципе, мы, может быть, и пока не выйдем на промышленные объемы и будем работать на тарифе стандарт. Блин, ролик получился просто огромный. Естественно, об интеграции я сейчас записывать ничего не буду. Однозначно что-то забыл. Извините, ради бога. Задавайте какие-то вопросы. Обязательно отвечу. У задармы есть вот такая вещь, которая называется «Приведи друга», Ну то есть тех, кто знает, что такое партнерская программа в курсе. да? Я буду размещать, естественно, свою вот эту вот партнерскую ссылку. Всем, кто по ней регистрируется, пожалуйста, все, что я знаю или все, что я узнаю о задарма, я буду давать какие-то консультации, естественно, бесплатные, потому что возможностей много. Мне еще хочется узнать, что такое у них сим-карты, Появился, появилась такая вещь. И, конечно, возможно, для своего сайта мы прикрутим их вот виджеты для обратного звонка. Потому что сейчас у меня на сайте виджеты от других сервисов. Большое всем спасибо, кто досмотрел этот длинный ролик до конца. Надеюсь, нашли какую-то для себя полезность. Если что-то непонятно, пожалуйста, задавайте вопросы, я обязательно отвечу. Об интеграции Zadarma и Bittrex запишу отдельное видео. Всем спасибо, до свидания.